Продолжаю рассказывать про уходовые процедуры дома. И это атравматическая чистка. На самом деле про нее очень много рассказывала. А как раз это вот такая возможность сделать чистку в домашних условиях. Даже есть видео в инстаграме загружено, как вот прям четко делать. Тут в принципе все просто. Очищайте лицо вашим ну, как бы домашним очищающим средством. Дальше берете ватный диск, пропитываете вот этим вот лосьоном и протирайте. Он будет... Разогревать кожу, он будет такой, как бы, жгучий, такой приток микроциркуляции, усиление, лицо покраснеет. И это нормально дальше берем небольшое количество альфа комплекса значит на самом деле его особо экономить не стоит тут 125 миллилитров срок годности 6, 6 месяцев после вскрытия поэтому можете даже поделиться с кем-то в общем будет всем что называется хорошо и счастье поэтому прям вот в какую-нибудь плошку налили ну я обычно наливаю так ну, прям ниже, ну, как не жадничая беру ватные палочки наношу пилинг и делаю такой вот легкий массаж ватными палочками в течение ну наверное пяти там 7 минут дальше смываем пилинг водой обычной и наносим лакталант пилинг крем ну, в общем таким достаточным слоем дальше можно носить как бы там какие-то влажные полотенца и так далее скажу честно я обычно так не делаю я делаю такой легкий легкий пилинг скатываю продукт смываю и наношу спешил маск После спешл маск, где-то сколько у вас, будет, там, ну 15 минут со спешл маск, вы можете смыть и нанести ваше обычное уходовое средство. Значит, чистка стоит, все средства стоят 12 480, но мы делаем вам приятную скидку. И такой набор, для, тут достаточно большое количество на самом деле процедур, я так не считала, но я думаю, что, наверное, процедур 20 получится. В общем, набор этот стоит... Десять тысяч девятьсот рублей.